Да, можно. Войти. Можно, да? Здоровая! Давно не виделись, Реша? Прошло три месяца, как мы с тобой музыку слушаем. Опа! Здоровая, Здоровая и, ты меня перебиваешь. Да лишь... Три месяца прошло, а. Мы с тобой музыку слушаем. Можешь, я... Как веришь, Надо пишу тетрадки. Очень такие Класс. важные замечания и рекомендации. Кстати, это лимонад, колокольчик. Так, ты пьешь, так понимаю, лимонад, вот. колокольчик. Молодец. Я вот пить пока не хочу. Ладно, я сейчас в соседнюю комнату пойду, позовешь еще раз, ладно? Так. Так. Ага. Погода, ну, погода, погода конечно, это... сказала mm -hmm. нормально. Mm -hmm. Так, скажем. Я вот такую погоду. Ну, пасмурная. Ну ладно, давай, пока. Да, Илишат. Да. Ты будешь в соседней комнате? Окей, я тебя тоже позову. Давай, пока, удачи. Ладно, давай, пока я пошел. Удачи. Параллел? Еще страшного.